что на перерыве включили кондиционер, да? Как-то стало посвежее. Ой, там освещение появилось, это я вообще не видел. Нет. Столько перемен. А кто-то считает, все это химеры и здоровы. Я уже начал косячный. А кто-то считает все это химеры и вздор, И не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом, Единым не в силах понять. Красивое небо, Красивое дело летать. Красивое небо, Красивое дело летать. Скользить, как по снегу, Легко километры листать. Причеркнут небрежно по облачной лате крылом Паря безмятежно в просторе небес голубом Красивое небо, красивое дело летать Нестись горизонтую, далью отодвигать замков воздушных, что плавно плывут над землей, пугая порою своей красотой грозовой. Красивое небо, красивое дело летать, И все начиналось когда-то со слова мечта. Красивое небо, когда-то давно выбрал ты, что всю свою жизнь любоваться землей с высоты. И ты от земли оттолкнувшись взлетел выше птиц, в пространство, где нету пределов и нету границ. Частицы вселенной поможет себя осознать. Красивое небо, красивое дело летать. Считай все это химеры и вздох, И не променяй покой на разбег и простор, И жив будет хлебом, единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело a little bit Следующая песня на стихи генерал-майора Геннадия Петровича Чергина. Он, к сожалению, не смог прийти на концерт, извинился, но песня является, как не является, вернее, она у нас в семье звучит, наверное, сейчас чаще других, потому что ну как-то вот, ну, очень нравится, да? очень хорошие стихи. Геннадий Петрович чергин в прошлом командующий, РВСН генерал-лейтенант, командующий э, авиации ракетных войск стратегического назначения и член Союза писателей. У него прозы много на прозеру и, стих, и стихов тоже из Вот это мне попалось. Мне э, его прислал э, летчик на пенсии из Красноярска, с которым мы тоже точно не знакомы. Потом вот я нашел по интернету благодаря друзьям автора стихов и спросил разрешение на э, то, чтобы это можно было петь, получил, ну и получилась такая одна из любимых наших песен. Светом и зимой и летом На зависть всему нашему двору Видавший виды куртки и шеврета Я выхожу из дома по утру, На ней следы от лямок парашюта Потертости от привязных ремней И дорога мне каждая минута Которую я проживаю в ней. И знаю в куртке на мою похожей Сквозь этот пестрый приземленный мир Мне улыбнется из толпы прохожих Веселый парень, здравствуй, командир! На языке для нас двоих понятно поговорим о жизни, о делах, Летаю штурманом на 95-м, А я был командиром на илах. И подтвердим своим рукопожатием, Куда бы нас судьба не завела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 бортпроводник, она мне тоже вот стихи попались э, по интернету прислали люди, а поскольку содержание про бортпроводников, которые уже не летают и у пилотов, которые тоже уже не летают, много общего, которые когда-то мотались по эстафетам, а потом наступает другая жизнь. Вот. Э, автор стихотворения Андрей Звягин, э, как он сам сказал, вообще стихотворение называется "Бывший бортпроводник". И опять же с ним связался, попросил разрешение. Он говорит, да, конечно, потому что там вот есть стихи, которые, вернее, строчка, которую он когда-то взял из моей песни. Вот так что у нас такое э, сотрудничество. Он тоже в этом зале. Я потом его представлю после песни.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 Будешь долго повторять И будешь долго повторять Я не последний и не первый. Да, ностальгия достает, Ты сам порой не замечаешь, Как в небе каждый самолет Подолгу взглядом провожаешь. Иной у жизни ритм бывает, Нарутся крылья к солнцу выше, И часто по ночам летает, И часто по ночам летает Бортпроводник с приставкой бывшей. Часто по ночам летает бортпроводник с приставкой Бывшей Спасибо. А теперь я прошу на сцену Андрея Зглягина, автора стихов поэта, и он сейчас прочтет своих парочку стихотворений. можно сказать о том что была данная команда живот не втягивать я не расслабился ладно хотя бы так да ладно уже можно не втягивать а, вадим спасибо вам большое а, помимо того что когда-то бывший борт проводник стихотворение так называется бывший борт для меня а, есть приставки бывшие я когда-то закончил Криворожское сонтехническое училище, и вот эти песни, еще мы не знали, кто их поет, но, вернувшись, это тоненькая ностальгия о той курсантской жизни, и песни Вадима ее перевели в другую полярность, когда ностальгия стала не со знаком минуса, а ностальгия со знаком плюс. А, сейчас собирался на выход, сын восьмилетний сидит там, из картона самолет вырезает, у него в ДНК просто, в самолеты, я говорю, слушай, ну почему ты нос обрезал ведь некрасиво, поднимает так. Не бывает некрасивых самолетов. Ну и стихи, которые Вадим видел, он их одобрил, поэтому попробую вот так. Иду на взлет и его. Кругом сель все развезло, Шасси в дерьме до тормозов, Дурна потеха. сой свое кино, И пассажиры жмутся, но В кабине трое пацанов, Им не до смеха. Давай, родимый фантомас, Сыграем рок, сыграем джаз, Пусть грязь летит на фюзеляж, Можайский с нами. Режим на взлет и верхний план Ревет, как зверь от страшных ран, И каждый день такой вояж Под облаками. Механик, руды, блин, держать Идем на взлет, ядрена мать Орган завел над головой свою пластинку Команда, скорость больше ста Пора решать, кому куда И кто пойдет со мной в Иркутск на вечеринку Борт оторвать, на спинах соль Сто метров и закрылки в ноль Рули в грязи, штурвалы густо запотели Поют движки, как песню лепс Внизу Байкал и старый лес Механик выдохнет тихонько, полетели. Ну и у меня же там мама, стюардесса, и когда-то мне нашли няню. Вот это автобиографичное. Казалось, няня ерунда. Сыскать невелика задача, и мне трехлетнему тогда... Нашли родители удачно Но тетя явно не в себе Подруга дней моих суровых С герцоговиной на губе В клевте и в сапогах кирзовых Она терзала апельсин своей Начищенную фиксой мне пела, что Любовь как дым и к ней Она не возвратится, замызганное домино Бладной жаргон у тети Сони Что в сущности не мудрено уже Пять лет. Она в законе, я тихо плакал за трюмо, Когда на халат из шелка японский Мамино добро надела старая кошелка, А я хватался за края, ревел с гримассою страдальца. Я был не больше воробья, В ее махрой пропавших пальцах. Года прошли, теперь смешно мне вспомнить Странную гражданку, мой синий перстень, как в кино, набит на среднюю фалангу. Спасибо! замечательно, такие стихи и, и чтение Чудесно просто. Я думаю, что не последний раз я Андрея приглашу вот, выступить. Я когда гитару брал, смотрю, вот здесь откуда-то так появился такой окурочек маленький. Сразу вспомнил эту песню. И окурочек что-то в, в, в женской помаде где-то подбросила. И тетя Соня тут, которая пять лет уже как в как э, иллюстрация. Да? Следующая песня э, будет премьера. Но это будет премьера не песни, а премьера минусовки. Э, я э, почти полтора года, где-то в районе того, боролся с замечательным музыкантом Александром Ладыкиным, который сделал не одну мне замечательную минусовку, э, такие как вот Белокуриха по облакам. И еще раз про любовь, которая сегодня даже будет звучать. И вот эту песню про Синегорию, я когда он сочинил, написал, я сразу понял, что мне бы очень хотелось, чтобы она была именно под минус сделана. И именно Владыкина, потому что, ну, это, на мой взгляд, просто супер талантливый музыкант. Он, э, ну, там, живой баян. Ну, в общем, здесь многие из вас не, не раз бывают и не раз это слышали. Ну, вот, но в процессе создания мы все время спорим, ссоримся, потом где-то полгода э, все, все брошено, потом проходит какое-то время, э, э, пишу там в WhatsApp и говорю, ну что, может песню закончим? Ну давай закончим, а ну, что, и вот начинается все панно, и, и в итоге получается в конечном итоге то, что мне нужно, э, в переводе на русский шедевр. Саша, ты всё не говоришь? Растворились небеса Красота вокруг такая Что пером не описать Позитива просто море впечатлений через край Мы попали в Синегорье Так похожее на рай Синегорье Где выходят тут нам яблоньевые сад Синегорье И цветы кругом куда не кинешь взгляд Это праздник, это все детский смех И, конечно, эта радость щедро делится на всех И сюда приехать стоит из любого далека Чтоб хоть раз увидеть эти синие мнение. Облака, чтобы смотреть на эти горы, взгляд не в силах оторвать, И еще по синегорью, чтобы просто погулять. Синегоре это место, где встречаются друзья, синегоре, если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты Потому что здесь волшебно от волшебной красоты Все тут сделано с любовью, все тут сделано с душой И поэтому любому в Синегорье хорошо Я ни с кем не стану спорить, но хочу предупредить Если не был в Синегорье Значит, нужно в нем побыть. В Синегоре это добрая, веселая семья. Хочу еще сюда приехать я, потому что это праздник, это все детский смех, Потому что это радость и щедро делится на всех, В горе это место, где встречаются друзья. Если честно, то в него влюбился я Потому что здесь душевно, в сердечной теплоте Потому что это место, где сбываются мечты. Интересно, был момент, я когда эту песню выложил в ВКонтакте, на Фейсбуке, не помню, она начинается, начинается со слов в синих водах из Под по песней комментарий такой, скажите, а где это? Ну, следующая песня, это уже будет настоящая премьера. Здесь в зале находится... Анатолий Васильевич Сырцуков, с которым мы познакомились и вот сегодня лично познакомились, до этого и подружились по интернету. Вот, генерал-лейтенант, в прошлом <coughs> командующий армейской авиации страны. Вот, с, с, очень много войн на счету, наград. Вот, и, как всегда, человек тоже э, пишет рассказы, стихи, сам поет. В общем, такой очень многогранный человек. Но началось, вернее, вот эта песня история, что он мне прислал не свои стихи, а где-то на просторах интернета ему попались, попалось стихотворение. И даже не помню, оно, по-моему, без названия по первой строчке. Это я его уже назвал, песню, вернее, назвал возвращение. В общем, опять же, друзья в интернете помогли узнать фамилию автора, но, правда, с ним мы не пообщались. Это что значит? — Анатолий Васильевич? — Да! — Нет, я знаю. Нет, мы сейчас говорим про песню... В общем, автором является Владимир стацук вертолетчик. Я не знаю, правда, вот он летает сейчас или, или не летает. В общем, мы не, не, не общались. Но я взял, так скажем, на себя смелость в этом стихотворении кое-что переставить, кое-что убрать, потому что стихотворение и песня «Это суть не тоже, я уже говорил, что требуется у каждого жанра там, свои законы. Вот. Ну и получилась вот такая песня, называется она «Возвращение», и я вам сейчас ее спою. Внизу ползет какой-то фронт Приборов стрелки сторожа в рабочих секторах Бегут секунды муравьи на бортовых часах На карте линия пути, тропиночка домой в небесной жизни 7.00 остались за спиной Проскочнулась стрелка АРК, узнав знакомый зов Сигнал занудный от а всегда усталых приводов. Доклад снижает. Чуть-чуть шагас, глазок канала высоты безропотно погас, За метром-метр скользит к земле, оставив эшелон, В слоистой мутной пелене десяток с лишним тон застыло время, как смола в стакане молока, чуть крепче держит эль США, рука, лохмотья серых облаков растает за бортом. Пейзаж знакомый и родной и раскинется ковром. Чуть напряжется, гол-турбин замедлит прыг земля. И вих над полем закружит травинки веселя, а шасси робко, как цветок, потрогают бетон. Посадка четко прозвучит в эфире баритон. Вздох облегчения турбину сталых разнесется, а погрустневший фюзеляж к стоянке вдруг у кого солнце из-за туч. Мигнет пучом прощальным, и в Тишина над вечером рустальным. Спасибо. Нагадались, да, почему я так медленно. С замедлением по ее последним хорошо. Да, иранскую тему надо маленько затронуть. Это были уже вопросы. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям, хадахи, значит, здравствуй, до свидания. То в захитаниях, то в Я И жизнь похожа на полетное задание. И все к хадафису готовятся заранее Здесь спокойная работа И проблем совсем немного Здесь морально отдыхаешь От дорог и дураков И экзотики хватает Только все надоедает И смотаться на побывку Каждый здесь всегда готов Салям хадафис, Значит здравствуй, до свидания До захидания до я и жизнь похожа на полетное задание, И все к Хадафису готовятся заранее. Мы летаем по шразам, Тегеранам и охвазом, Зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома обранить и никогда не забывать. Салям хадафис значит, здравствуй, до свидания. До свидания, до опадания. Я и жизнь похожа на полетное задание. И всех Хадафису готовятся заранее. Салям хадафис значит, здравствуй, до свидания. То в то в я и жизнь похожа на полетное задание, И всех к Хадафису готовятся заранее, И всех к Хадафису готовятся заранее, И все к Хадафису готовятся, готовятся заранее. Спасибо. Так переживали Ведь не в Луневку, а в Машхаты Сам я тоже сомневался Ведь это все не на два дня И я бы, может, отказался Была бы квартира у меня Но вот покинув папу с мамой Детей оставив на жену Я двинул в сторону Ирана всем чужую мне страну я очутился я в машкаде, В Бузор-Мотеле Тургаве, где горы спереди и сзади Но в общем ничего себе, здесь проживают халабаны Из разных русских городов они летают по Ирану Где не пасет макар коров, здесь нет спиртного в магазинах на женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина, И очень трудно похудеть. Когда же вдруг часы досуга нам выпадают невзначай, Мы ходим в гости все друг к другу, И пьем, конечно, только чай, здесь нет спиртного в магазинах. А, это я уж пил, да? На женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина, И очень трудно похудеть тут, вот настолько трудно, что я же два раза в этом спела. Но в общем здесь совсем не страшно, И не кусается никто, и хоть скучаем по-домашним, Но все окупится потом, Дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, да вы спросите, хоть у Лехи, И Леха мне не даст соврать. Дела у нас не так уж плохи, И нет причины горевать, да вы спросите, хоть у Лехи. И мне не даст соврать И Лёха, мне не даст соврать И Лёха, мне не даст соврать Спасибо. А какие там слова-то пропустилось? Я два раза одно и то же спел, значит, что-то там это... Ну, вы больше все знаете, да? Вот, а следующая песня, вот опять же, эту песню, наверное, буду петь на каждом концерте, потому что она настолько мне нравится. Это песня еще раз про любовь с аранжировкой Александра Владыкина, вот, потому что, ну, не знаю, это, наверное, моя любимая Песня. мне шепнул лист На свете нет другой такой, Ты береги ее и сердцем, и рукой. Ты береги ее и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной, Своей улыбкой озорной, Не говорила мне в ответ не да, ни не, нет. А ветер вновь считал ей вслед, Другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне ни впрок, и не вдомёк, И не хранил, и не берег, я оказалось так нетрудно потерять Ветер тихо прошептал, Но что ж ты так не удержал? Я промолчал, А что сказать? Ну что сказать? Про любовь, все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому что про любовь вся наша жизнь. Спасибо. А давайте еще споем хором. Эту песню тоже все знаете, все любите. Землю не меряй шагами. Знаешь, что сердце мое, ты отыщаешь всегда. Там за облаками, там за облаками. Там, там, тарам, там, там, там. Спасибо. Порой судьба завалит крым, Пугая случаем, А ты не бойся перемен. Бывают к лучшему Нужно думать о плохом, в сомнениях мучиться, давай попробуем рискнем, а вдруг получится, и если нужно сделать шаг, и шансов уровну, то это только нам решать. Какую сторону не будем думать о плохом? В сомнениях мучиться, давай попробуем рисканем. А вдруг получится, а если кто на нас не смог, Причем тут мы с тобой?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 Попробуем, рискнем. И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Спасибо. Саша, красиво, Робой. Через все преграды просто, даже в слове высота слышится романтика полета, самая красивая работа связана. Летать Оглянись а назад Без суеты Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить Строго Кто из вас Дорогу выбрал? Ты Или же тебя Выбрала дорога Вечно в этом слове Высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа Связана Желание летать высота Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Еще одна песня на стихи Ильи Конникова. Просто здесь в зале сидит э, мой друг Александр Овчаров, который явился, как бы сказать, толчком к созданию, к созданию целого цикла э, моих песен на стихи Ильи Конникова. И песня, с которой все это началось, это песня, вы только чаще произойдете. Зачем приходят люди эти В аэропорт их интерес Не проводить, кого не встретить А поглядеть на сам процесс И от прилета до отлета Стоят тихонько в стороне И молча грезят на высоту Остывший будто в полусне Обидно, что помочь не в силе Я ни одной такой мечте Доступным небо раньше было А ночи времена не те но напоследок улетая Я им по-дружески кивну И над избушками взмывая Рай-центру крыльями качну И там внизу неспешно кто-то Пойдет с улыбкою домой, доволен тем, что был в полете, Пускай не телом, но душой, А, может, скажет без утайки, Когда случится новый рейс, Вы только чаще прилетайте, чтоб в жизни. Чаще прилетайте, Что в жизни видеть нам прогресс. Еще один концертик в городе на Неве, Вот и я приготовил эту песню ну, одновременно, потому что она, конечно, про Санкт-Петербург, но ну, я думаю, что Москва сильно не обидится. Самосты В Москве эту песню начинаю петь, и то слова забываю, то этот ну, ну, не хочет принимать. Ладно, я как детская несколько... песня. Ладно, я, я вместо нее сейчас другую песню спою. А, Игорь, я не сразу, но... ну ладно, я тогда еще раз попробую. А знаете, у меня отмаза есть. Не-не-не, это вот люди вот сейчас вот из другого зала, наверное, так так строем идут, ну, и они меня сбили вот. Я вам говорю, это очень хороший запись, За мосты. Вновь я на свидании с тобой Восхищаюсь вновь, как прекрасен ты Мой любимый город над него, Восхищаюсь вновь, как прекрасен ты Мой любимый город над Невой Дворцовой набережной шум Музыкой звучит в душе моей Тебе трепетно спешу В кружево дворцов и площадей Всякий раз к тебе с радостью спешу Кружево дворцов и площадей, В кружево каналов и мостов, В скверов и фонтанов волшебство. Днями пролет я бродить готов Над гранит оправленной невой днями пролет От гранита гранит оправленной невой И прокричит петербургская чайка Мне словно приветствуя гостя нечасто Пушечный грохот прокатится вновь над рекой Остановлюсь возле медного всадника И залюбуюсь на купол Исаакия Свет, возвращающий солнце цветок золотой а у кого на Васильевском острове чувство возникнет пронзительно острое, Хочется, чтобы всегда Через тысячи лет Было все так же в праздничном, и празднично, мы расходился бы в стороны разные Санкт-Петербурга свет. Окунусь в задумчиво столей. Когда-то много лет назад И вновь заворожит Осенью своей Желтизной кленовой летний сад И вновь заворожит Осенью своей Желтизной кленовый летний сад Сколько раз Знания в любви, слышал ты, нисколький мивоспект, магию таят, знания твои, И не войневский твой проспект, Магию таят, здания твои, И не войневский твой проспект. острове Чувство возникнет пронзительного стресс Хочется, чтобы всегда через тысячи лет Было все так же величие и праздничным И расходился бы в стороны разные Санкт-Петербурга свет Санкт-Петербурга свет И Ленинграда свет Вес, да? Икаров, не Икаров, э, все, я уже не порю, она мне не по голосу. Хочешь, давай спой, я сыграю. А? Не, не, не. А? Нет, нет. Нет. Не, ребят, я пошутил в ком плане, но песня не очень простая, все надо репетировать, потому что там переходы, все, я ее, поскольку я не пою, то я ее не играю. И это будет еще круче, чем с Петербурга. Я вам, как это, я вам лучше другую песню спою, не хуже. Там летают планеры, там ребята славные Там такая аура, что хочется кричать «Ура!» Мы отложим все заботы и отправимся в решоты Полетать на планерах с ребятами славными И у вечернего костра там ведь тоже аура Чистополя, там приволье и раздолье, Там клубника спелая И коровы смелые, И прямо с утро. Там повсюду аура. А там такая аура, Что хочется кричать над землей, полюбуемся красою Воскресенье кончится, а уезжать не хочется Но тем не менее пора До свидания, аура До свидания, аура «Цаблоко в облаках». Пока этих стихов рекомендую поищите Подготовку к этому концерту начал с тренажера. А, ну не скажу. А продолжил рыбалкой. То есть такая была плодотворная подготовка. Ну и вот по поводу рыбалки мне красивная тема песня. Мы с Андреем соревновались, кто, кто больше рыбу наловит. Вот. И он поймал. А сетра, которого э, не, не, не ловил на активную удочку. А я поймал судака, которого он говорит, в этом водоеме говорит, я еще не видел. Вот. Здесь называется Большая рыба. Большая рыба. Она такая глыба И вот сейчас я держу ее в руках И вам могу я сказать без перегиба Что нет счастливей сегодня рыбака Друзья, поймите меня вы и простите И не смотрите завистливо и зло И вы могли бы поймать Большую рыбу поймать Но одному мне сегодня повезло кто не рыбачит, для тех немного значит Большая рыба, когда она клюет А те, кто в теме свихнувшееся племя Отдать немало, готовы за нее И днем, и ночью, в любое время года Рыбак на речке всегда как на посту И не страшит нас любая непогода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 И вы поверьте, что всем желаю я Поймает каждый из вас Пускай однажды хоть раз Большую рыбу чуть поменьше, чем моя Поймает каждый из вас Пускай однажды хоть раз Большую рыбу, но чуть поменьше, чем моя Пам-падам-падам-падам Падам-падам-падам Падам-падам-падам-падам пам падам падам Спасибо. Паруса, ну Что, наконец-то ждали? Саша, или ты не можешь найти? Паруса? Есть там. Она просто перед яблоком была. Сможет, стоит не бояться проблем, чтобы становиться сильнее, а небо помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет. Помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет, знаю, будет трудно не раз. Только я сумею, я знаю. В жизни все зависит от нас. Мы за все отвечаем. В жизни все зависит от нас, от тех, кто за все отвечает. Паруса. Вера наши силы умножит Верно, каждый выберет сам Все, что он сумеет и сможет Верно, каждый выберет сам что он сумеет и сможет все что он сумеет и сможет все что он сумеет и сможет за одну песню. Два раза сорвать аплодисменты. Спасибо. Ну, ну что? Нет, не уже <сOR> это самое. Уже прощальная песня. Но Нет, ребята, честное но слово, не я уже... Данила, да, Понятно. Хорошо. Я вам, знаете, что хочу сказать? Вот следующий концерт, если не помешает никакая значит, пандемия или еще что-то такое, сейчас все сделается с оглядкой, будет в этом зале 14 августа, он будет тоже приурочен вот как раз к дню авиации. Вот. И мы тогда, ну опять же, все не сможем, но вот а вы составляете заранее заявки? Я тогда плейлист просто по ним сделаю и уже мы -то не будет никаких проблем, и вопросов. Вот. Ну, курочку я, конечно, спою, а потом будет прощальный пусть. Специально? Как это? О, как это? Для моих друзей из солнечной Москвы. Она в этот раз особенно солнечная была. Один день. один день. На, на рыбалку мы урвали, Я как будто бы купил эту погоду. Гомон оживление, все откину в столики, с нетерпением ждут девочки в беретничках с грацией в пассажирам пассажирами снова раздают, сразу забывается грусть и невезение, никуда девалась вдруг прежняя тоска, сразу поднимается наше настроение. Ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы и летчикам пожелать чуть-чуть. Командир с механиком очень любит ножки, А второй особенно уважает руки. Кто сказал, что курица будто бы не птица, Согласен буду с ним, он ей-богу врет. Как цыган без лошади, как Милан без пиццы Так вот и без курицы наш аэрофлот Несомненно, курица необыкновенная И неповторимая птица наших дней В бортовом питании вечно неизменная как звезда в измученной в душе моей Как звезда в измученной, эх, в душе моей И могу заверить вас, железобетонная Завтра так же, как вчера и позавчера Будет она самая авиационная И в эмблеме нашей ей быть давно пора И в эмблеме нашей ей быть давно пора Все откинув в столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках с грацией движения. Это объедение снова раздает. Это объединение снова раздает. Ребят, большое спасибо за то, что вы пришли, Нет, вы, у нас э, все уже посчитано, мне завтра очень рано вставать, поэтому сегодня задерживаться я, к сожалению, не могу. А вот мы уложились хорошо в программу, сейчас, если там нужно будет после концерта еще кому-то расписаться или сфотографироваться, у нас будет буквально несколько минут. Вот, я, очень, я очень вам благодарен, в смысле, хотел сказать очень Спасибо. Спасибо вам за то, что вы пришли, Что подарить мне этот добрый вечер За теплоту и радость нашей встречи За те, что вы с собой принесли За теплоту и радость нашей встречи За те, что вы Собою принесли. Спасибо вам, за добрые слова и за мое волнение вначале, за песни, что однажды зазвучали в моей душе, за все спасибо вам, за песни, что Однажды зазвучали в моей душе, За все спасибо вам, за то, что мне не спится по ночам, когда ищу я правильное слово, За то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам, за то, что петь для вас хочу я снова за это все, сто раз спасибо вам, за все, что я читаю по глазам, за отклик ваш, за слезы и улыбки, и за домои. Прощенные ошибки и за любовь, друзья. Спасибо вам за вами мне, прощенные ошибки и за любовь, друзья. Спасибо вам. Спасибо вам. До еще. Спасибо.